Здравствуйте, друзья! У нас сегодня эфир, посвященный ювелирной выставке, выставке. Вернее, не ювелирной выставке, а выставке, ну, в том числе ювелирной. Ювелирные ряды. И также всем последующим выставкам, на которых я работаю в качестве раздачи листовок, то есть промоутера. Ну, и, собственно, так как я фрилансер, да, продвигаем мы все, что хотим все то все то, что и продвигаем, поэтому раздавал я эти билеты, как вы можете знать, уже полгорода закидано билетами. И, собственно это, собственно, это такая организаторская вещь. То есть кто решил так сделать, да, как говорится, Бог, бог ему судья. В принципе, это неплохо, потому что много промоутеров заработали деньги. Вот, которым, которым нужно. Но дело в том, что на выставке, на выставке такие работы на втором этаже, авторские работы, про которые я бы хотел вам рассказать. Вот, да, вот это наш радио-видео-код. Музыки сегодня не будет, потому что с музыкой мы еще подумаем, как сделать так, чтобы у нас не было предупреждений. Нет, у нас нет предупреждений. Но у нас есть заявление о нарушении авторских прав и даже блокирование видео. Вот наш технический директор, я хочу вас обрадовать, выпущен. Да, из-за стенков. Из стенков выпущен и теперь находится под домашним арестом. Вот, находится под домашним арестом. Делать ему, собственно говоря, под домашним арестом... Делать ему под домашним арестом нечего. Практически нечего, да? И вот я э, снял такое видео про эти ювелирные ряды. Э, э, что делать с этими билетами несчастными, потому что очень-очень много... Вообще, э, надо бы ввести уголовную ответственность за э, про промоушен, который наносит вред экологии. Потому что в этот год экологии столько было сделано для того чтобы экологии нашей стала хуже поэтому как бы сами понимаете и вот я пытаюсь это видео вам показать вот пытаюсь это видео вам показать но попадаю почему-то канал youtube да хочу хочу попасть на свой аккаунт но как вы понимаете это аккаунт да, сменить аккаунт. И хочу показать вам это видео. А, вот так надо, да, делать. А, все понятно. Так, все понятно. А то, а, может быть, вот сюда. А, да, здесь у нас а, добавлено у меня еще. А, может быть, посмотреть позже. Нету но, оно, по крайней мере, это видео сюда добавлено. А вот оно, собственно, ювелирные ряды. Да. Вот это видео, ювелирные ряды. И здесь я рассказывал про авторские работы. За... Так, но ну это мы видео посмотрим. Видео можете посмотреть ВКонтакте. Откуда, собственно, на Ютубе, ВКонтакте можете насмотреть. Вот, здесь я написал приглашение, а, также вот это, поставим ссылку сюда, на этот мой канал, да, ювелирные ряды, но так как а, там, в принципе, как я уже говорил, есть и... и а, недорогие вещи конечно вот бриллианты беломурия конечно там идет как я писал 12 тысяч это для людей я думаю не из моих друзей может друзей друзей или, или, или друзей друзей друзей в санкт-петербурге кто проживает это <coughs> очень такие красивые, красивые кольца с бриллиантами и бриллианты это, там в архангельской области там добываются и просто ну мне лично да как человеку вот так же вечное дерево Андрея Котчатова там работаем, и мне, как человеку, просто ну я даже не знаю. То есть это все из Омска, да, привезено, можно сказать, на своим ходом, да, на, И как увозить все это обратно. В принципе, по как бы по ценам, да, ну я не знаю главное это, конечно, не это, подарки-то подарки, можно покупать, конечно, к разным праздникам, э, там, да и даже для хозяйства, допустим, из шамодной глины, там я видел сахарницу за 100 рублей, в принципе, сахарницу за 100 рублей купить э, неплохо бы, э, я считаю, вот, и э, также там очень-очень красивые изделия э, из алтайского кедра, э, картинки, Просто такая неописуемая красота. И мне жаль, что это все пропадает. И как бы люди э, видят эти ювелирные ряды, да, вы знаете, синюю листовку с таким э, кольцом. И э, э, э, заходят на сайт. Э, и ни, ничего не могут понять, что там на самом деле есть. Поэтому э, я бы, ну будь у меня хотя бы лишних там тысячи две. Я там на втором этаже бы что-нибудь для подарков для подарков бы, купил конечно бои маме там э, те же э, допустим магнетики мама очень вообще мама очень любит такие красивые вещи э, А там я говорю что ну, вот картинки небольшие э, по моему 500 рублей там то есть очень очень красивые ну и также там есть плетеные украшения из ротанга еще я видел э, также из металла там разнообразные вещи. Ну, там как бы относятся, можно сказать, к, раз, к разным э, религиям. там. Э, ну, авторские работы там немножко, конечно, стран, странноватые, но э, кто может посмотреть, э, кто что для себя выберет. Я приглашаю даже все, кто увидит это э, видео да и э, приглашаю сказать ну почти что еще хотел сказать первых пару победы да все мы знаем что там э, лежат э, сотни, э, сотни тысяч э, погибших блокаду э, от голода да и это по, ну как бы Вообще такое место, честно говоря, там надо храм строить, большой храм, чтобы молиться за все, за всех погибших в бессмысленной, в бессмысленной войне. Ну как бессмысленной, вообще все войны я считаю бессмысленными на самом деле. Хотя, может быть, я не прав, я не знаю, но ну как бы братоубийственными, вообще-то, честно говоря, братоубийственными, потому что все люди братья, и поэтому... И сейчас, которые войны идут, да, и кажется, в такое время идти там за подарками, когда надо сидеть дома, читать молитвы э, и, может быть, заниматься делами по-моему, навещать больных там или что. Как бы как мы делаем, да, в православии, какие воскресенье дела. Ну, все-таки нет, я не то, что я как бы, как бы всех призываю, но просто сегодня последний день, и все люди, которые старались, да. Выставка 14 открылась. 14, 15, да, сегодня же 17 число. Вот. И, э, ну не знаю, как бы... Э, одним словом, у кого есть э, такое намерение, да, при, приобрести подарок от парка Победы. от Парка Победы, да, можно кто, как хочет, тот так может и идти. Но если пойдете через парк, будьте аккуратны, потому что там потому что там скользко, вот еще что я хотел сказать. Организатора, конечно, поступает с людьми очень не, не как сказать некрасиво, я мог бы сказать, так поступает, потому что случай, случай был, когда на гостином дворе возникла экстренная ситуация. Да, там люди могли даже умереть, потому что там, ну, это. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга у нас постарался, да. Ну, как постарался, просто все, сейчас никто ни, ни за что не отвечает, все друг на друга перекидывают. Экстренная служба тоже дает телефоны одни, потом другие, потом третьи. В общем, короче говоря, два часа там можно было кататься спокойно, с этого переход. Невский садовое, да. Поэтому, конечно, я не, я не знаю, как бы, о чем думали организа... нет, при тут организаторы. Нет, причем тут организатора нет, просто, как бы, ну, <coughs> просто работа, работа. Знаете, на самом деле, я решил больше не работать вообще. Да, больше решил не работать вообще, представляете себе, вот так. Я решил по свете уйти уйти в монастырь, да, мне там дали какой-то... Такую книгу, очень хорошую, женский какой-то монастырь. И я решил уйти в женский монастырь. Ну, может быть, и не в женский, но не важно в какой-нибудь. А, вот. Так что, можете, можете прочитать а, про это. А, что у нас еще? У нас, как всегда, инвалиды ищут работу, да. Инвалиды ищут работу. Что у нас тут? Иван Соколов. А, так, также они ищут. Тут надо модерацию проводить. Все равно, хоть воскресенье, хоть что. Но, а, ну да, еще хотел сказать, что с интернетом, он, как вы можете видеть, то он то, то потухнет, то погаснет. Поэтому поэтому что я могу еще? Вам рассказать. А, вот вечное дерево Андрея Кочетова. Вконтакте на него очень-очень много плохого написали. Я не знаю, так это или нет. Но, по крайней мере, изделия я видел. Есть дорогие, есть недорогие, разные. Вот, еще есть э, сайт. шаму, Шамотики изделия. Из шамотной э, турки тут для кофе. Но нет подключения, как мы видим. Вот, видите, очень красивые изделия. Ну, э, турки, конечно, подороже. Вот, все это на выставке представлено. А, вот. И а изделия из алтайского кедра из города Бийска только в одном месте делают, но у них нет в интернете их. Ну, может быть, не знаю, есть. По крайней мере, вот я говорю, если бы у меня было лишнее бы тысячи две, то я бы пошел, даже тысячу, может, я купил бы. Какой-нибудь маме магнитик и, и картинку, вот, и а, сахарница может быть, купил бы, и а, пошел бы, а, пошел бы я в какой-нибудь, а, в какой-нибудь храм зашел бы там рядом а, и помолился. Или сначала зашел бы в храм, а потом пошел бы, приобрел, потому что они поедут, поедут назад, как бы, да, со всеми этими вещами. А странно, что в Санкт-Петербурге... А вообще ничего странного. Думаю, Санкт-Петербург, значит, здесь все богатые. Вот. Ну, конечно, более, более богатые могут заказать и по интернету, и из других городов. Вот. В общем-то, общем где это... А, вот они, кстати. Они, кстати, сами, по-моему, из Санкт-Петербурга. Да, изделия из шамотной глины. И а, также из алтайского кедра. Ну и что там еще есть, сами посмотрите. Вот, и э, видео А. А видео про то, что делать. Э, у меня пока что родились три э, идеи. Возможно, еще какие-то идеи потом появятся. Что делать вообще не только с этими билетами, но и вообще со всеми, со всеми огромным количеством билетов. Потому что это все не, как бы реклама такая, это не газеты. Э, газеты, в принципе, потихонечку... Можно копить, да, накопить, как в песне поется, даже, да, даже тонну это такая песня про газету. Ну, не только метро, в принципе. Да, все, все мы знаем дневник петербургский, на котором. Хочу сказать еще, что хочу помолиться, что. За упокой души рабы Божьей Натальи, которая работала раздача газеты Петербургский дневник. Мы с ней полгода работали на станции метро «Нарская». она ездила от Академической. А, вот, а, мы с ней разговаривали много, и а, у нее сестра, сестра есть, есть и кошка, по, а, вот, и... А, в общем-то, хочу да, помолиться за нее. Вот. И, и еще в этом эфире, мало ли что будет с интернетом. Я хочу сказать, что я пойду, просто пойду в Александра Невскую Лавру, если там не получится. Я писал письмо, видимо, могли уже видеть и типа, по Патриарху, значит, святейший Патриарх Кирилл. Вот, может быть, и, и а, напишу, да, может быть, я слишком как бы высоко, высоко взял, да, я, может, схожу туда, в Лауру, эго, обращусь к митрополиту, чтобы а, всех, сейчас идет, да, предрожде предрождественская такая, чтобы все, кто хочет навестить, да, и меня в том числе, потому что они нарушают Христос, сказал, надо навещать людей в больниц, в болезни, да, Христос сказал, надо, надо помогать бедным э, людям, которые несч несчастные люди, да, у которых случилась беда, надо, надо им помогать, понимаете. А получается, что вот этот э, человек, да, он лежит там, по... по <coughs> так его уж лечили, да, теперь, и, и должны, должны были отправить его, чтобы спасти ему слух, должны были отправить в больницу его, э, что с ним случилось, а его взяли и э, держат там, да, и таким образом может потерять слух, может Полностью, а может не полностью, понимаете? И у него никого нет, чтобы кто к нему ходил, я не знаю, понимаете? Друзей туда не пускают, только родственников, да? Если человеку уже 50 с чем-то лет, у него нет жены, детей, нет родителей, да? Кто к нему придет, понимаете? Это бесчеловечно, это жестоко. А мы все братья, мы все братья во Христе, и поэтому я считаю, что всех должны пускать. Кто хочет навестить человека, все должны пускать. Потому что самое главное, ну, конечно, можно передать передачу, но самое главное, что э, э, поддержать его, да, поддержать как-то и сказать, что он не одинок. Потому что человек, когда он в таком состоянии, даже когда, не знаю, в таком, представляете себе, значит, на, на, надо ему обязательно помочь. И я пойду попрошу, чтобы их, э, кто захочет, э, выпустили на... На экскурсию по православным, по православным храмам. Вот так, на выездную экскурсию. Ну, Андрей я не знаю. Я, он, конечно, в первой палате. Как вы понимаете, после такого случая вообще ему надо, честно говоря, в больницу, чтобы со слухом разобраться, да. А, а те, кто годами там лежат, да, и те, кто хочет... Вообще увидеть, а, увидеть а, в мире, что происходит, да, и кто а, православный верующий, да, тем, конечно, будет хорошо а, побывать в храмах. Вот, и буду просить разрешения Александра Невского Лаврия, или митрополита, вот, чтобы, чтобы съездить на такую экскурсию. И чтобы навещать можно было все, кто, чтобы я мог навещать, если я, и я могу спокойно сходить навестить, и чтобы не было этого правила. Потому что это обычная больница, хоть она психиатрическая, но все равно обычная. Я не ношу туда ничего запрещенного. вот. И э, просто мне э, просто мне надо поговорить с человеком э, да, и поддержать его. Чтобы он не чувствовал себя одиноким и чтобы он при выходе из больницы не совершил, э, не совершил самоубийство. То есть такая профилактика само, самоубийств, скажем так. Вот, ну, на этом я закан, заканчиваю этот э, ювелирный э, эфир, вот, и э, всем желаю, э, всем желаю сп спокойствия, да, сейчас у нас пост, и э, чтобы, э, да, э, потом, да, потом мы, э, будет нас Рождество, и слава Богу, да, э, с Рождеством Христом мы э, будем э, потом э, всех поздрав поздравлять, я думаю. Вот. Всем спасибо, всем удачи. С вами был эфир. Ради видео наш технический директор. Вот вы его в видео можете увидеть. Вот, да. Так что всем, да, всем до встречи. Мы будем выходить в эфир периодически, пока.. Будем писать в нашей группе, да, когда у нас будут эфиры, и будем выходить. Всем спасибо, всем удачи. С вами был Диджей Носорог.